Теска В конце 80-х годов прошлого века было в Одессе несколько литературных студий Собирались в них талантливые творческие молодые люди Но хаживали туда и махровые графоманы с не совсем здоровой психикой в одном из таких поэтических салонов частенько можно было встретить довольно пожилого человека угрюмого вида. Звали его Александр Пермисьев. Он сочинял бездарные стихи, которые вызывали насмешки в адрес автора. Видимо, поэтому он чаще всего молчал. Но молодая, живая и самоуверенная литературная поросль всячески пыталась его обидеть. Как-то очередной зади рассказал Александру Да, такие вирши классики бы не благословили. И тогда потрепанный жизнью поэт рассказал эту историю. О своих сочинениях я сам понимаю. Но вот был у меня прадед, так он был и умен и талантлив, а стихи у него были замечательные. Правда, там, через слово мат на мате. Но ведь крепкое выражение русский язык не портит. Многие великие писатели не чурались кабацкой речи. Предок мой, а звали его как меня Александром, работал при своем отце еще одном моем пращуре в отеле Рено, выполняя разные поручения. Осенью 1823 года, было ему тогда 18 лет, Написал он какие-то скорбезные стишата. Знаете, как автору хочется прочитать только что написанное. Поэтому, встретив своего приятеля по работе, спрятался с ним за портьерой и давай читать. Сказал я, что стишки те были смешные, хотя и похабные. Потому-то собеседники хохотали вовсю. Они даже не заметили, что некто внимательно их слушает. Приятель Александра первым спохватился и давай глазами показывать, что за спиной прапрадеда объявился некто неизвестный. А Александр обернулся. Перед ним стоял молодой смуглый господин в узком кафтане и феске. Явно не русский, но в Одессе тогда было много иностранцев. Выражение лица незнакомца было надменным и насмешливым. «А ну-ка, милейший, повтори еще разок, что ты тут рассказывал», — попросил постоялец. Предок не только повторил то, что только что декламировал, но и припомнил все, что было в его запасах. Новый слушатель смеялся от души, а потом, спросив имя пра-пра-прадеда, одобрительно сказал, «Ты не бойся, тезка, что матерного словца у тебя многовато. Я и сам им не гнушаюсь». А вот пить ты талантливый. В другой раз, когда тезка Александра захотел было послушать его непотребную лирику, помешало то, что в тот момент передали постояльцу записочку, распространявшую сильный запах духов. И молодой человек, к которому обратились господин Пушкин, сверкнув глазами, помщался по более важным делам. В то время прадед еще не знал, с кем говорил, только будучи уже в летах, понял он, какой подарок преподнесла ему судьба. Но было уже поздно. Он уже обзавелся семьей, давно ничего не сочинял. На его шее было пятеро детей и жена, строгая блюстительница нравственности, которая, обнаружив ужасающие сочинения своего мужа, немедленно отправила их в печку. Не знаю, правдив ли был этот рассказ но если даже и вымысел, то это лучшее сочинение Александра Пермисьева. Вопрос к рассказу. Где большей частью времени своего пребывания в Одессе жил Александр Сергеевич Пушкин? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и еще ждем ваших комментариев.